Итак, в этом видео мы загрузим базу контактов, рекламный кабинет Facebook, создадим аудиторию. Каким образом мы можем это сделать? Перейдем в Target Hunter, парсер ВКонтакте, который помимо парсера предоставляет удобный способ загрузки аудитории. Обычно можно загрузить номера телефонов или email напрямую в рекламный кабинет ВКонтакте, но мы сделаем много по-другому. Нам нужно посмотреть, какой объем контактов мы можем получить по той базе, которая у нас есть, в которых есть зарегистрированные аккаунты ВКонтакте на эти номера телефонов. Поэтому мы сейчас воспользуемся инструментом поиска по номеру телефона или почте. База номеров телефонов из Дубльгиса всех розничных магазинов. Нам интересно им продать свою продукцию со склада производителя. И он нашел нам 938 номеров, которые из этой базы зарегистрированы. Всего номеров было 8 с чем-то тысяч, и он нашел из них тысячу что, в принципе, очень неплохо. Нам нужны эти пользователи для того, чтобы потом иметь возможность направить на них рекламную кампанию. Итак, прекрасно. Номера есть. Теперь мы импортируем эту базу в наш рекламный кабинет. И потом на основании этой базы запустим рекламную кампанию и будем расширять аудиторию через лук-лайк. В принципе, на этом все.